Сеня Евгеньевна, все началось после прохождения тренинга родительские программы. Каждое утро меня выносят в странное пространство, одновременно пролистываются слайдами большие тексты и я начинаю их читать. А какая-то сила меняет слайд и я теряюсь. Что с этим делать? Информация идет, воспользоваться ею не могу. Во-первых, не паниковать, коллеги. Работа на родительских программах сняла блок с определенного блок и запрет с определенных информационных каналов, которые вы получали информацию по роду. А до недавнего времени в сознании были некие контрпрограммы, которые эту информацию блокировали. После того, как вы их проработали и проработали, судя по вашему описанию, очень качественно и грамотно, этот запруда снялась и информация потекла потоком. лавидную эта информация потекла. Но поскольку сознание еще не обладает той степенью нужности пропускной способности, которая нужна для восприятия этой информации, информацию вы запоминаете или фиксируете, по крайней мере частично. Это не значит, что она куда-то уходит из вашего разума, вовсе нет. Просто она пока в запакованном виде, так и остается в запакованном виде. Сознание ждет, когда вы расчистите место в разуме, то есть освободите разум от хлама, чтобы ей было куда распаковаться. Это вот та же аналогия с вашим компьютером. У вас на винчестере может много чего лежать и нужного и ненужного, и полезного и бесполезного. И вот вы загружаете программу, которая говорит, я не могу себя распаковать, потому что мне не хватает оперативной памяти, мне не хватает места. Подчисти пожалуйста свой винт и я распакуюсь. А пока нет, но я буду вот такой какой ты меня закачал, вот такой я и буду лежать в нерабочем состоянии. Приведите сознание в порядок. Освобождение от страха, приведение в порядок ментала, возможно разбор каких-то каузальных цепочек, все эти действия помогут вам расширить пропускную способность вашего сознания и усилить свою память в разы раскрыв дополнительное пространство для тех программ, которые к вам пришли. Как только они почувствуют, что место есть, они начнут распаковываться сами. У вас не возникнет вопросов, кто у вас перелистывает страницы. Вам, вам пока показали только каталог, который у вас загружен. Но этот каталог будет распаковываться тогда, когда вы будете к этому готовы. Готовность определяет свобода вашего сознания. Поэтому трудитесь, чиститесь, распаковывайте все свои старые ментальные конструкции, которые занимают много места и ничего не делают, кроме того, что замус... замусоривают вам ментал и в какой-то момент вы проснетесь с абсолютным ощущением знаю, как будто бы вы знали всегда и до определенного времени вам будет именно так казаться, а потом вы поймаете себя на мысли, что вы знали это не всегда, что вы просто знаете это теперь а неделю назад еще не знали. И это будет для вас новое откровение, потому что вы поймете, что распаковалась какая-то очень важная часть вашей личной родовой информации, на которую вы, конечно же, имеете право по-настоящему.